Ну, естественно отзывы послушали от тех, mm -hmm. кто отходит, и пришли сюда с детьми. Mm -hmm. И получилось очень здорово, но сначала было непонятно, потому что результат не сразу явный. Mm -hmm. На обычных занятиях как раз сразу видно, то, что вот там ну, ребенок пришел, сказал, Эйпл, еще там что-то, mm -hmm. был, а здесь вот тишина, ничего нет. Mm -hmm. а, пошла на занятие, посмотреть, что же это mm -hmm. такое. И ну, сразу успокоилась, потому что занятие очень похожи на то, как занимаются с не говорящими детьми. Mm -hmm. И если не говорящий ребенок, благодаря вот подобному подходу, mm -hmm. начинает говорить и достигает каких-то потрясающих результатов, то понятно, что уже говорящий ребенок mm -hmm. просто обреченце говорить. Mm -hmm. Ну и, собственно, там вместе ну, через три уже стало явно, что там, mm -hmm. процесс пошел. Но ну, они же с нуля приходят, они же ничего не слышали mm -hmm. англоязычного, поэтому все было супер. И э, мне, как многим родителям, очень хотелось самой прийти, заниматься, mm -hmm. Но взлохом убирали. И, кстати, многие родители ходят и говорят, что а вот нам бы тоже такое. Потому что дети уже многих опередили родителей. И... Точно, точно. Да. И тут, собственно, рассылка. то что китайский язык, и пожалуйста, взрослый, приходите. Ну и, конечно, я сразу побежала. Вот. Но это тоже в первое время у меня был шок. Потому что масса информации, ничего не понятно. И а потом как-то все устаканилось. И стало очень комфортно, удобно. И причем, на самом деле, удивительно то, что мои дети занимают, ну не знаю, минут по 15 в день uh -huh. всего лишь. И ну, ну, для меня вот самое тяжелое, что с детским английским, что с китайским, э, это плейлист создать uh -huh. нужных. А уже остальные запись заданий все очень-очень просто. Автоматически. Uh -huh. Да, да. Uh -huh. В общем, пока, не знаю, да, довольно очень результатом. А Помните, вы бы... мне говорили, что вы когда-то изучали французский, поделитесь вот этим опытом. В школе, естественно, учила, потом э, в 10 классе пошла на курсы, 10-11 класс учила, потом институте. Но и как-то, э... ну, когда я пошла на курсы, естественно, в школе все стало хорошо, замечательно, mm -hmm. было лучше всех, но все равно. Знания. Ну, в общем, то, что я получила сейчас за эти три месяца, они примерно равны тому, что я получила там, за два года 20... да, mm. на курсе. Вот так вот вы ощущаете, да. что да. здания, которые получили за, три, за, за, за два с половиной месяца, они, приблиз... они при... приблизительно равны. Да. Да, вот. поразительно. Да.